Перед тем, как мы приступим к процедуре награждения, позвольте мне тоже спросить несколько слов по поводу сегодняшнего события, связанного с передачей милиции. Я полностью согласен с господином премьер-министром. В судьбе этих раритетов, которые мы сегодня передаем в Ингельской Республике, отразилась действительно трагическая судьба истории Второй мировой войны. Колоссальные, подчеркнули невосполнимые потери, Народы Европы, в том числе и венгерский, в том числе и русский народ. Россия лишилась значительной части своего культурного национального достояния. Невосполнимые потери колоссальны. Говорю сейчас это потому, что хочу подчеркнуть российскому народу понятные и близкие чувства венгров, утративших во время войны уникальную шарашпартакскую библиотеку. При принятии решения о возвращении. из того, что она принадлежит и религиозной общине, является культурным достоянием всего венгерского народа. И мне очень приятно видеть сегодня здесь представителей самых различных религиозных конфессий Мне очень приятно было услышать, что в Венгрии помнят коменданта города, капитана Петра Петровича Егорова, который приказал охранять библиотеку и, по сути, спас ее от гибели. Возвращение этой коллекции, стало возможным благодаря коренному изменению политического климата и росту доверия между нашими странами. И, конечно, доброй традиции и преемственности в наших гуманитарных связях, которые, собственно говоря, никогда и не прерывались. И, если сказать по-простому, я очень рад, что наконец эти ценности, духовные ценности, наконец оказались там, и хозяев у венгерской церкви и венгерского народа. Сейчас я бы хотел сказать слово благодарности Влада, представителей венгерской науки, культуры, вклад в развитие отношений с Россией, которых мы ценим особенно. И мне особенно приятно вручить им сегодня медали меня. И... Хотел бы поблагодарить вас, поздравить и поблагодарить за ваш уникальный вклад. В так называемую культурную дипломатию в развитии отношений между нашими странами. А,